Добрый день, сегодня мы разберем еще одну задачу с предстоящего чемпионата России по пазл пазлспорту. Прежде чем начать разбор, я напомню, что если вы смотрите это видео, то не забывайте ставить, делать комментарии, ставить лайки или дизлайки. Ваше мнение может повлиять на наше будущее видео. Итак, задача. Задача это опять из второго тура, номер 10, пентоцикл. В чем суть задачи? Необходимо разместить предложенный набор элементов в сетке, так, чтобы они не касались друг друга даже углом, и вместе с этими черными клетками образовывали некий замкнутый цикл. Очень важное замечание, что элементы нельзя вращать или поворачивать, то есть они должны быть расположены именно так, как они приведены на рисунке. Пример полноразмерный, поэтому мы разберем именно решение этого примера. Итак, с чем можно начать решение? Ну, стоит заметить, что элементы не должны касаться друг друга. И при этом они должны касаться черных клеток. Соответственно, они касаются черной клет клетки с двух сторон, и две другие стороны черной клетки свободны. Это позволяет сразу отметить свободные занятые клетки возле краев сетки. Кроме эта черная клетка может касаться здесь и здесь элемент, здесь клетка должна быть свободна. Аналогично здесь и здесь элемент, здесь свободная клетка. Здесь то же самое. Ну и так со всеми клетками на краю сетки. Ну, кроме того, можно можем что вот здесь у нас уже есть свободная клетка. Значит, это тоже должно быть свободно, а эти две заняты. Здесь тоже самое свободные Это свободно, а эти две заняты То есть занятые свободные клетки как бы образуют ну, крест-накрест. Располагаются. Ну, некоторые элементы можно пробить у нас все пентамины, поэтому это должны продолжаться сюда и соединяться с этой. Дальше мы смотрим, какой из элементов. Может подойти. Это может быть либо L, либо N элемент. Либо этот, либо этот. Но этот-то ориентирован по-другому. То есть мы используем вот этот именно элемент n, размещаем здесь. Его никто касаться не может. Понятно, что здесь у нас элемент. Эти все клетки соединяются, будут 4 горизонтальных. И только этот элемент не подходит, потому что он ориентирован в другую сторону, подходит только элемент y. Мы его размещаем здесь. Что еще можно сделать? Ну, можно вот здесь заметить, что у нас мы должны эти клеточки тоже как-то соединить. Какой элемент из, из имеющихся подойдет? Вариантов не так много. И можно заметить, что подходит только элемент В, повернутый таким вот образом. Стоит заметить, что у нас образовалась пустая клетка рядом с черной. Значит, это тоже пустая, а эти заняты. Этот элемент должен продолжаться куда-то в эту сторону. Этот в, в эту. Каким элементом может быть этот? Это не может быть x, потому что здесь клетка пустая. Это может быть только элемент f. Отметим элемент f. Здесь у нас тоже эта клетка пустая, эта клетка пустая. Значит, элемент выбирается сюда и сюда. И очевидно, что это может быть только элемент z. Потому что W повернута другим образом то есть отмечаем Z у нас используем, F у нас тоже используем что дальше дальше можно заметить что вот эту клетку надо соединить тоже с остальными то есть, понятно что она соединяется через Z а потом идет сюда потому что в других клеток она никак не дотянется с этого соединяется таким вот образом это идет сюда идет таким вот образом это может быть элемент только I Потому что Y уже занят А элемент L повернут по-другому Отмечаем элемент И. У нас сразу поня понятно, что нарисовалось здесь сет, Потому что у нас есть пустая клетка Что это может быть за элемент? T элемент быть не может, потому что он повернут по-другому Значит, элемент L Отмечаем Каким элементом может быть этот? Осталось у нас всего 5 элементов, и это только U, повернутый вот таким вот образом. Потому что именно он так расположен. Ну что, у нас здесь вот рядом с черной клеткой есть занятая. Значит, занятая вот это, а эти две пустые. Эти занятые элементы должны подразумеваться вниз. И это может быть только элемент T. Опять же здесь рядом с черной образовалась одна пустая, значит пустая напротив здесь занятая. У нас осталось три элемента m, x, w и p. Понятно, что вот этот элемент x, это элемент p, а это элемент w. Задача решена.